Добрый день, дорогие телезрители, дорогие радиослушатели. Сегодня мы начинаем 63-ю по счету передачу в рамках авторской программы Конституция Мы. Сегодня тема нашей передачи реализация конционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. И мы пригласили в студию нашего дорогого гостя. Это главный врач Якутской республиканской клинической больницы, заслуженный работник здравоохранения России, заслуженный врач республики, почетный гражданин нашего города Якутска, кандидат медицинских наук Васильев Николай Николаевич. Добрый день, Николай Николаевич, рад вас видеть. Ну, хочу сразу сказать, что в студии нам помогает режиссеру Марина Вгородова и Николай Слепцов, редактор нашей программы Саргана Антонова Николай Николаевич, как вы решили стать медиком? Что этому способствовало? По-моему, вы с Нюрбинского района. Да? да. Расскажите вот про ваше детство, с какую школу закончили и как вы приняли решение стать врачом. Добрый день, дорогие телезрители, радиослушатели но ну, я как, э, почему врачом стал, Но ну, я после окончания средней школы, это Мархинская средняя школа Нюрбинского Луса, закончил 10 классов, и после этого я решил стать э, медиком, потому что у меня мама очень больная была, инвалидом была, потом как-то на своих глазах сострадание любимой матери, это мне как-то повлекло чтобы именно быть врачом. И поэтому, когда еще у меня один родственник тоже работал врачом, и как раз вот деревнях, а раньше были в Советском Союзе, это медосмотры проводили, приходили в центральной улосной больнице, и как раз они, вот врачи, останавливались в моем родительском доме. Поэтому вот именно то, понятие вот люди белях халата, которые вот, очень добрые люди, и спасают людей, и потом как-то вот интересно было, и общался с ними, вот будучи школьником еще как работа, проще всего вот, и пришёлся вот поступить в медицинский факультет Якутского государственного университета, раньше вот так и называлось uh -huh. медицинский факультет, сейчас уже медицинский институт, и Конечно, очень большая конкуренция была, конкурс. Я, конечно, документы сдал, но после школы и сразу я не поступил, баллов не хватило. Потом два года раньше так принято было, что работать ну, как комсомольской такой бригаде школа производства движения была школа производства, да, да, да, школа производства вот, труд вот, вот, именно вот, комсомольской линии путёбки я когда в городе остался после этого и такой строительный такой отряд был который строил КПД дома я как вот, первая профессия трудовой книжки написан я плотник столь первого разряда Поэтому, конечно, работа тяжелая была, сразу после школы 50 градусный мороз, я очень боялся высоты, как-то поднимаешься пятый этаж и сразу в балконах де, работу делаешь, и как-то вот уже головокружение бывает. Потом как-то вот любил. Ну, два года отработал, потом сразу поступил в медицинский факультет. Потом выбрал профессию э, терапевта, но потом я специализировался врачом-гастроэнтрологом. Это узкой специальности. И вот и сегодняшний день, ну, нет, одна трудовая запись, Якутская городская клиническая больница. Это когда распределение было, и мне перенаправили Якутскую городскую клиническую больницу. И это то время как раз был ремонт контроля Пач, главный врач, но, к сожалению, сейчас нету, и он меня очень хорошо принял. Потом Сова Людинаида Ивановна по медицинской части «Демсити» и тоже со мной беседовала, узнала, почему вот именно в хочу работать. Но я сказал, что именно хочу в чтобы набраться опыта, потому что сационар очень действительно много проходит. Мы, в то время наша Якустская городская клиническая больница, единственная в городе Якутск большая боль... клиника была. А раньше национального центр медицины не было. Потом от Б-2 развивался, республиканская больница номер 2. Потом национальный центр медицины. Потом вот, именно вот, выбор профессии. Вот, повезло стать врачом. И потом как-то вот, после четырех лет работы практическом здравоохранении врачом гастроэнтерологом Мне коллектив выбрал освобожденным председателем Пропсоюза. Коллектив очень большой был. 1800 человек, потом именно по закону было освобожденно, председателя должны выбрать, потом я согласился, дал, но свою работу я не бросил врача Гастрентрола, потом Пестак это разрешилось и ходил работать, но бегал с администрацией свое отделение Гастрентрола, то время очень такие деревянные здания были не было таких каменных зданий. Один только был, когда пришел в горскую больницу. И вот это... И потом очень хороший наставник у меня заведующий отделением Людмила, Людмила тарасована Николаева. Вот она как врач, гастроэнтролог высшей коллекционной категории. И как раз после поступления на работу мне специализировался я на Куроедине, Харковский медицинский институт. Поэтому mm -hmm. школа у меня Харьковская, вот по mm -hmm. гастроэнтрологии. Mm -hmm. Ну вот в прошлом году мы отмечали столетие Якутской республики. А если так войти в историю, получается, ваша городская больница, она имеет 180-летнюю историю, если я не ошибаюсь. Да, этом в этом году. В этом отмечаете, году отмечаете, да? В этом году отмечаем. Вот, и, конечно, начиная с царских времен вот это... Первая, наверное, гражданская больница работала, и, конечно, вот система здравоохранения совершенствуется, мы должны реализовывать конституционные гарантии. Тем более вот Михаил Федорович Николаев в свое время указ номер один издал mm -hmm. в девяносто втором году в январе месяце именно о развитии и совершенствии здравоохранения. Вот вы как руководитель этого учреждения, насколько я знаю, вы более 30 лет уже во главе этой больницы стоите. В чем смысл вот этих реформ и для чего вот вы были городской клинической больницей, а сегодня вы республиканская да. клиническая больница. В чем смысл? Ну, если взять столетие и СССР, конечно, очень большие изменения в здравоохранении произошли. Вот этот первый указ президента нашей республики Михаила Алексея Николаева, это стало основой основном развития здравоохранения современный период. И действительно, после этого указа уже начали реализоваться проекты строительства очень многих, многих лечебных корпусов, поликлиник. И сразу план Министерства здравоохранения, стратегии развития приказом утвердил. И это очень сегодня мы чувствуем. И сейчас совершенно современные у нас вот как национальный центр медицины номера дирабы номера mm -hmm. вот как кардиоцентр, вот новый, сейчас вот скоро онкологический диспансер создадут, потом действительно вот очень, который я хотел бы сказать о том, что как организаторы здравоохранения это та политика нашего государства и во главе президента Владимира Путина. Это тоже какой-то стандартной конституции тоже касается. Это основа, это закон о здравоохранении. И самое главное, вот, у нас национальные проекты сейчас разбиваются очень mm -hmm. много. Поэтому наша больница, вот называлась, правильно, Александр Николаевич сказали, что городская клиническая больница, старое название, но ну, в этом году 100, 180 лет будет нашей больнице. В 1832 году первая гражданская, гражданская больница на 5 коек организовалась, здесь якутские, и якутской губерни относились, оказывается, когда историю изучаешь поэтому действительно вот все это началось и наша больница как вот поддамен развития здравоохранения республика можно сказать, потому что первые больницы у нас было, и там работал очень многие знаменитые организаторы здравоохранения и Сапченко Памин, вот Памин очень такие наши министерство общее знает, и потом нашим министр здравоохранения советское период, допустим советское вот очень действительно очень хорошие организации, вот Прокопий Андреевич Петров, я хочу именно тоже, как вот я был, стал медиком, как раз он министр здравоохранения республики саха я с ним стал стал, стал работал, он работал, очень хороший талантливый организатор здравоохранения, никогда, когда с обещания руководителем он никогда ну, такого, высоко свой голос не поднимал. Он понимал молодых докторов, когда я вот назначен был главным врачом, я совсем молодой был, uh -huh. поэтому действительно очень много опыта он нам рассказывал, как работать и прочее. Вот Потихоньку-потихоньку наша больница развивалась. это то время действительно у нас экстренная больница, как больница скорой медицинской помощи была. И все вот, много проблем на больнице. Раньше все хирургические, травматологические, нейрохирургические службы были у нас. Потом, когда в 2000 году реорганизация была, уже мы передали это наше отделение, республиканское больницы номер два и как раз вот на наших базах отделения создано было центр экстренной медицинской помощи республиканской больницы номер два поэтому я очень рад когда моей коллеги э, и коллектива, уже сейчас многие работают там, возглавляют и заведующие отделения работают. Они очень благодарны, потому что действительно очень хорошую такую работу прошли, как врача потому что это экстренная это само, совсем другом чтобы это очень большая практика, потому что и мы, больницы, являются базой, клинической базой университета, раньше mm -hmm. университет, и Якутская медицинская бажава колледжа, здесь в городе Якутска проходи, проходит практику, и наши многие врачи тоже преподают, работают. И сейчас уже мы называемся, в 2018 года, это Якутская республиканская кельнитская больница почему вот название поменяли потому что у нас тоже изменение согласно законам вот, федеральных законов здравоохранении да, чтобы именно э, муниципалитета да вот раньше э, были мы в муниципалитетах вот, городская была было во главе было очень много уважаемого стручкова Александра да. Николаевна, да, ясно. да. И все а работали, да. да. Вот, вот, четко, вот она, когда я главным врачом, вот как раз она представлена главным врачом, и эту дату я точно, на январе помню. И, конечно, Арсений Николаевна очень жесткая была все это видела, знала о том, как разбить и прочее. Вот молодого человека как-то не боясь. Вот там, до этого меня работали очень большие матерчатые люди. Я конница, Юрьевенко. Вот очень божаемые люди. И потом mm -hmm. вот как-то на, на моей кандидатуре, ну альтернатива была, там несколько тоже наших коллег, потом почему-то упала на мою кандидатуру, что быть. Но я помню, когда полком был, раньше Немерий назывался, полком был, mm -hmm. и как раз Павел Павлович Бородин был в горосполкоме, и первая встреча вот Павловичем Бородиным было, когда, назначен там согласование да, проходишь, да. да, и как раз вот Павел Павлович, ну сказал, я, говорит, вас поддерживаю, перспективный молодой человек, и профсоюзов работали, знаете, тоже людьми работали-то просто так не бывает, что у вас организационные способности, поэтому просил прямо не отказаться. Но я 3-4 дня подумал, согласовал своими родителями, но родители против были, потому что совсем молодой и такой большой коллектив, почему это самое, Бас выбрали, очень, поэтому you know, оставался на своем стационаре гастроэнтерологическом, вот такие советы, вот ну как-то Отказать тоже, уважаемая человека Павло Павловича, Александр Николаев, потом пришлось согласиться. Но, конечно, первого года очень трудно было. У нас больница конечно, старая была. Раньше все древянные дома были. Вот, когда при обходе городской, вот на территории городской больницы, mm -hmm. э, когда обходишь, там с правой стороны было деревянное одноэтажное здание, это уже э, раньше инфекционное отделение, потом мы им туда глазное отделение звем, очень много переездов было, и даже печным отоплением дома были потом вот улица Октябрьская была централь централизованная баклабаратура была тоже печным отоплением одноташным домом поэтому mm -hmm. вот когда я пришел действительно база очень плохая была потом потихоньку вот наш поддержал груздрава саня Николаевна и вот у нас уже появились в х годах вот уже девяносто втором году девяносто третьем году уже корпус номер 3 и 4. ну сейчас мы называем ну Знайкардийский терапевтический корпус рассчитан по 120 коек, потом 240 коек каковое количество. Ну, сейчас в этом корпусе находится наше специализированное отделение. Но самый главный корпус первый – это большой, пятиэтажный, сейчас, где находится онкологический диспансер, там как раз вот хирургические службы были. Потом уже вот сейчас мы передали из-за того, что вот сейчас плохом материальным обеспечением для онкологических диспансер, поэтому вот они на, на нас отделили, вот эту базу взяли, потом я согласился. Вот. Но вы не просто организатор, не просто руководитель, вы еще и наукой занимаетесь, вы являетесь кандидатом медицинских наук. Какая у вас специализация по диссертации? В 1996 году я защитил кандидатский диссертат на соискание ученой степени. Это по, по специальности гастроэнтрология, потому что я врач гастроэнтролог. Mm -hmm. Ну, конечно, трудно было чтобы работать в научном плане, потому что все-таки руководители ⁇ это постоянная занятость. Да, mm -hmm. да. Но это, я очень благодарен своей, своему медицинскому факультету, то время медицинской факультет – якутской государственности, нашим кафедральным работникам, которую это время работали uh -huh. каведры на нашей базе. И вот как-то меня э, э, Мила Гиргиевна Чебуева, доктор медицинских наук, профессор, уна, у нас базировалась, гастроэнкологическим консультантом была. И как раз вот, э, тема... Э, э, нашла, и вот давайте работать, и действительно после работы э, до глубокой ночи вот, заниматься наукой, там, работать, исследования проводить, прочее, вот, хелико вот по болезни пищевого органа, пищевого времени, вот, вот, впервые, вот, это, я вот, как исчезненный э, научный работник стал, и раньше исследования проводились, но многие проводили по язвенной болезни, но хелико никто не изучал, и вот бактерию, которая порождает жилюшно-кишечный тракт. <м obsessed> Поэтому именно вот эта диссертация, когда я в Москве, перед Московском медицинском институтом <Andy> защищался, и как раз вот мне меня ну, э -э -э профессора, академики хвалили о том, что именно тема очень актуальная для Якутии, то потому что мы действительно на таких климатических условиях проживаем, и это питание связано и прочее все, потому uh -huh. что все-таки мы в северных условиях э, таких качественных продуктов и прочего вот, раньше не было. Вот. Uh -huh. Поэтому, вот, заболевания желудочно-кишечного тракта очень большое распространение было. Uh -huh. Поэтому вот, именно вот, научную работу, вот, такую тему я выбрал. То есть получается, вот ваша диссертация, ваши научные исследования, они легли в основу других практического применения, да? То есть от науки да. к практике. Мы можем об этом говорить да. сегодня. А вот в дальнейшем есть какие-то планы? Ну, в дальнейшем Защита конечно. Докторской диссертации, да, Александр Николаевич, конечно, мне уже практически готов уже докторская диссертация угу. уже в этом плане даже продолжил. Угу. Вот хеликобактеры, вот все да, это да. условия крайней Сибири угу. и научный руководитель вот, Людмила Гергун. Чебыева uh -huh. руководством да, и московским профессором тоже э, уже в тесном контакте вот, работали. И сейчас действительно чуть-чуть исправлений прочее там, uh -huh. в связи с вот отсутствием э, свободной беремени. Да как-то отложил. Вот. Потом, и потом вот, три года КОБИД, сами знаете, mm -hmm. да, наша больница, центром э, КОБИД лечения было, поэтому mm -hmm. уже не до, до того было, что защитить докторскую диссертацию. Mm -hmm. Но мы в скором времени прервемся, у нас будет реклама, а потом продолжим, поэтому просим дорогих телезрителей и радиослушателей быть э, на связи. Дальше во второй части мы обсудим еще вот ряд интересных вопросов в обязательном порядке дорогие телезрители и радиослушатели мы сегодня говорим на тему реализации консольных прав граждан на охрану здоровья. и с этой точки зрения вот в студии у нас Николай Николаевич Васильев главный врач якутской республиканской клинической больницы номер 3 Николай Николаевич, в этом году исполняется 30 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации общенародным голосованием. Ну и, конечно, основные постулаты, Это в первую очередь, конечно, жизнь и здоровье человека – это самая главная ценность, главный ресурс страны, наверное, да? Вот как Вы считаете, как организатор здравоохранения, вот эти основные конционные гарантии, насколько полно реализуются в нашей республике? Что вы в этой связи могли бы отметить с точки зрения законодательного нормативно-правового обеспечения? Очень хороший вопрос, спасибо. Ну, действительно, вот если взять Конституцию, да, Российской Федерации уже в этом году 30 лет будет. И это является Конституция правовой основой для здравоохранения. Федеральный закон 323 о охране, основе охраны здоровья Российской Федерации. Вот основные законы, которые приняты в федеральном уровне, и закон о медицинском страховании, который принят в законом, и лекарственном обеспечении. Поэтому, чтобы это не ущемлять права граждан наших пациентов, и основывалось на этом у нас с любым Министерством здравоохранения задаются приказы. И вот эти приказы все человек, пациент должен знать, но ну, в первую очередь свои права. Поэтому у нас вот страховой, страховой, страховой медицины и обязательное страхование основы у нас пациенты все застрахованы. 100%. Mm -hmm. Поэтому вот, вот когда они поступают Больницы, они вот, страховые пользы. И когда человек недоволен, например, лечением, обследованием, работой врача, лечишьего, поликлиника, может действительно может свои предложения, душение качества работы или какие-то жалобы, да, недоволен, они поддаются э, страховым компаниям. У нас в Яку Якутии три страховые компании, э, поэтому действительно они имеют своих экспертов, и когда приходят, например, в Якутскую Республиканская и они не наши врачи экспертизу проводят по истории болезни, а именно эксперту, которые назначили приказом, территориального вот, фонда бездачной медицинской страхования у них штатные вот как раз есть эксперты которые анализируют все вот, истории болезни, на, начало поступления до конца выписки mm -hmm. поэтому действительно вот, права человека в этом плане конституционно все соблюдается поэтому гражданин имеет право даже вот лекарственному обеспечению закон федеральный, говорю о том, что есть бесплатные э, рецепты, которые даются льготные, да, инвалидные сейчас вот участникам сбо это все это учитывается и те болезни которые у нас как сахар на диабет, вот все это лекарство если человек стоит на диспансерном учете, все это лекарство получает бесплатно, ничего не оплачивая. Он стоит обязательно должен стоять в диспансерном наблюдении участкового врача. Тогда это лекарство, лечение, все бесплатно. Но некоторые болезни, да, вот, например, есть высокотехнологическая медицина, которая сейчас разбивается. Вот, и сейчас вот Асин Сергеевич Николаев очень вот, в своем выступлении. Собрание собраниетумен послание да, действительно здравоохранение первую приоритетное вот говорит в том что должно развиваться не оставать потому что у нас действительно в научном плане очень много делается, делается на уровне медицинского института учеными многие сейчас лечение Техника обследования, оборудование шикарно поступает. Вот даже взять компьютерную томограф, который даже мы не думали, вот что этот такой компьютерный томограф в нашей республики будет. Поэтому магнитно-резонансная томография, поэтому действительно очень дают эффективные вот результаты обследования на клеточном уровне. Все можем это обследовать и поставить правильный диагноз. А раньше действительно только рентген был, это, это обычный российское производство, советское производство, а сейчас уже вот это импортное да. оборудование очень высоко оценится. Пошел шаг вперед, да. Угу. Ну вот, конечно, если вернуться к 2020 году, к началу пандемии коронавируса, вот вы первыми, как говорится, приняли эту атаку. Вот вообще, вот если проанализировать этот тяжелый, тяжелейший период, насколько синхронно работали органы власти и работники сферы здравоохранения, и какие были трудности, с чем вы столкнулись, и повлияло ли это на качество, на какой-то вот профессиональный рост наших врачей и медицинских работников? Спасибо за вопрос. Ну, действительно... Три года, это ну, как история останется, наверное, потому что от всей Российской Федерации, мира, это очень такое распространенное вот, новое коронавирусное инфекция COVID-19. Уже мы первого больного 17 марта 2020 года 11 часов минут нашим нашем поступил. Мы называем нулевой пациент. И мы, конечно, до этого я врачил подготовил в э, том плане, э, как лечить, как э, с ними э, уходу и прочее, потому что это инфекционное заболевание, э, как можно сказать, особо опасная инфекция, поэтому очень опасности были, но подготовленность, которая наших врачей, медсестер, оказалась на высоком уровне, мы действительно как-то не боялись, и именно Наши врачи, медсестры, конечно, вот, в защитных костюмах, работая да, с сутками это очень страшно было. И даже сам боялся о том, что, не дай Бог, вот групповое заражение, нашим медицинский персонал, что-то будет и прочее. Но мы как-то на высоте медикс, но в основном все медицинские работники нашей республики на высоте. Но это действительно тоже как организации, как Министерство здравоохранения республики, и потом у нас оперштаб, штаб, который возглавлял Айсен Сергеевич Николаев заместитель председателя комиссии была Балавка Ольга Валерьевна заместитель председателя правительства, поэтому у нас все вот эти организации, работы, все под контролем правительства, министерства здравоохранения, все было, поэтому вот... Во-первых, конечно, не было такого именно, как лечить кобит, это только новая инфекция, не была, поэтому очень трудно было, поэтому и потом уже сейчас уже идет 19-я версия лечения чтобы это Министерство здравоохранения Российской Федерации, вот уже 19 версия, двадцатого uh -huh. года уже 19, уже изменяется, и лекарства, и прочее, вот 19 версия, наши а, доктора лечат COVID-19, но через COVID-19 сегодня у нас, согласно приказу Министерства здравоохранения, имеем 35 коек, согласно приказу, но сегодняшний день, в стационарах на сегодняшний день 19 больных, ну, в основном они легкой степени, в основном ном те не бакцинированные наши пожилые люди поступают, Это, конечно, как-то бывает, ну как вот смотришь со стороны человека и как-то вот человеку не дошло. В том, что помогает баксина, как-то все вначале все боялись это баксина, и вот они некоторые не баксинированные оказались, ну они вообще подхватывают вирус и болеют. Но ну, действительно, когда вот в 2020 году мы ничего так можно сказать паники не было в нашей больнице, мы быстренько отделение реконструировали, потому что другие требования у Роспотребнадзора были, чистая, грязная зона, красная зона. Потом все это на наших э, плечах было, организаторов здравоохранения, потому что э, своими собственными силами. Хорошо, что вот я э, создал техническую службу, вот, ребята, наша техническая служба показала себя очень высокой подготовленности. они в течение суда быстро вот, отделение превратит в кабинное, это очень трудно. Вот я еще раз повторяю, требования совершенно другие были. Поэтому вот, благодаря вот основной нашего коллектива, да, сплоченности да, и пониманиям, у нас никто паникует, чтобы отказа не было. Некоторые говорят вот, как-то вот в социальных сетях, что врачи отказывались пойти осмотр в врача. У нас такого отделения не было. Поэтому отделение уже... Заранее они готовились. Это у нас в марте 2020 года, а мы в январе уже двадцатого года начали обучать свой персонал, чтобы знали, что как подходить. как и самое главное, вот правильно одевание, вот сизов. Это очень зависло, потому что все по правилам одевать надо. Как снимать то же самое. Если что-то путаешь, это может инфекция сразу распространяться может. Поэтому я сам лично вот когда первую порах марта, ну в 2020 году, до конца 2020 -го года, я сам пример давал и ходил по отделениям входа. Не боялся, как-то вот, э -э сказали, ну, почему главный врай. <laughs> вот. Именно я дал своим коллегам что, стимул, что именно тоже руководители ходят с ними вместе проще все, Потому что все-таки картину, какую э представляет, э находясь в кабинете закрытом руководитель не поймет. Вот именно э, я сам лично вот, контролировал, помогал врачам именно по питанию, потому что они, выходя из отделения, работали. Но я очень благодарен нашим волонтерам, нашему правительству, коммерческим организациям. Все как одна семья стали. Это перед с ковида. Все, никто э, не отказывался, все помощи, что, чем, прочее, все, вот, рециркуляторы. Раньше у нас действительно очень много нужно было школа наши образовательные все вот у кого что есть мы собирали по городу и Якутске и действительно вот это кабинет стационар организовали на бусылком у нас была комиссия Министерства здравоохранения переезжали да осмотрели у распоряжением Надзором города Москвы и у нас очень положительный отзыв что именно Якутия даже у нас вот во время кабина периода да даже нам сказали это пример другим субъектам это благодаря Действительно, вот старания нашей главы республики, Син Сергеевича Николаева, конечно, Син Сергеевич с пониманием относился и всегда помогал, потому что дополнительные средства и финансы тоже нужно было закупить, лекарства, СИЗО, это очень большие затраты. Потом я хочу поблагодарить мэри города Якутска, потому что они автобусом помогали, и наши врачи в основном жили в гостиницах в течение года. Поэтому они отрываются от семьи. Конечно, понимание отношусь, когда семьи нет, одни в, одном, они, в они никуда не уходят, приходят с работы, ночуют, и сразу утром автобус подается, и они сразу на работу. Поэтому наши врачи в этом плане никто ли паники и кто-то вот жалобы что такая работа тяжелая, против не было я а вы как да, допустим вот тех врачей которые отличились какие-то государственные ведомственные награды их поощрили да действительно это все равно я хотел бы сказать Конституционные права э, наших врачей, тоже мы, мы врачи тоже должны конституции да. основываться, да, и действительно труд должен оцениться, да, да. нашим правительством, Министерством здравоохранения, конечно, все врачи... Э, ведомственные награды Министерства Драво-Российской Федерации и наше правительства Республики Саха-Якутия. Многие стали заслуженными врачами Республики Саха-Якутия. А раньше как-то вот ну, обычное время, ну, нормальное время, кого-то бывает иногда один. А здесь многие, ну уже где-то, ну, я не ошибусь, наверное, где-то у нас 10 врачей уже заслужены врачами Республики Саха-Якутия, заслужены врачами Российской Федерации, еще ордена получили, медали получили, вот Владимировича Почина, поэтому действительно очень хорошо оценена наша работа в кабинный период, и поэтому э, вот э, они со стороны смотрят, и все... Наши, вот это, летально очень много, но все они контролируются, все, все у нас умершие, все по талантлоническому скрытию ушли. Поэтому Диана сопала, и правильное лечение, как ведено ну, и прочее. Все истории мы направляли Миздра по России на экспертизу. Потом действительно вот там большая работа была. Но вот меня интересует еще один вопрос. Вот <coughs> вопрос о вот этих крупных медицинских учреждений. Насколько это организовано и как проводится координация? Или существует некая такая узкая специализация для каждой больницы? Да, Александр Николаевич, здесь я хотел бы сказать, у нас больницы, они разделяются по уровню оказания медицинской помощи. И поэтому первый, второй, третий уровень. И, ну, первый уровень – это наши районные больницы. Второй уровень – это наши городские поликлиники. И третий, третий уровень – это в основном три больницы. Это РБ номер 11 – на Центре медицины. РБ-2 – Центр медицинской помощи. И в 2018 года это Якутско-Республиканская калининская больница. Почему мы третий уровень – перешли, потому что у нас в 2018 году указом главы республики Асинь Сергеевича Николаева в спрежении на, присоединили принятальный центр на 245-й. Потом это перинатальный центр на всю республику работает. Уникальный центр. Ну, кто, наши женщины побывали в родине, это принятальный центр. Все это, когда общего хода у руководителя, они говорят и благодарят то именно правительству Ильдархану о том, что именно вот, нужно вот это центр для Республики Саха или города. Раньше, конечно, у нас не типовые здания были, которые дома не соответствовали по всем параметрам, и, конечно, вот это фундаментально центр нашего города. И поэтому как третий уровень, и тем более наша больница, все специализированные отделения работает, в республика единственная, как гастроэнтрологическое отделение, рематологическое отделение, пульмонологическое отделение, инфекционное отделение, терапевтическое, кардиологическое отделение. Поэтому почему, вот я хотел еще сказать, почему мы кобильным центром стали, потому что у нас инфекционный единственный соционар республики и пульмонологическое отделение. Поэтому мы попробовали, что врачи уже подготовлены к пульмонологу, инфекционисту. Именно заражение вирусом COVID-19, поражение легких. Да. Да, поэтому вот, именно наш, вот, Министерство здравоохранения и вот штаб, оперативный штаб по COVID-19 вот, назначили нашу больницу. Угу. Ну, я хотел бы отметить, что на самом деле у нас очень интересный разговор состоялся, Николай хочу вас поблагодарить. И пожелать вашей многотрудной работе и всяческих успехов. Конечно же, реализация консульных прав граждан на охрану здоровья – это должно быть приоритетом. Но тем более мы живем в особых природно-климатических условиях. Поэтому разрешите через вас передать слова благодарности всем медицинским работникам за их каждодневный труд. И не зря говорят, врачи-то... Ангел в белом халате, и мы всегда надеемся, что наше здравоохранение будет нам помогать. Спасибо, я передам коллективу. Потому все, что, все, да, все, год труда, чтобы мы все эффективно работали.